Звезда. Как понять мне тебя, не любить неспроста В, в сердце игла, посмотреть посмотрите глаза Не менять полюса, и под телу мой ток Пробивает меня, и я хочу все понять Только чтоб не терять, закрываю глаза Чтобы мысли прогнать, только там голова Маленький свет, ты лети в лесанах, только я, я не пилот, ты лети в лесанах, только я не пилот, ты лети в лесанах, только я не пилот, только я не пилот, только я не пилот, только я не пилот, только я не пилот,